Ребят, привет. Практически бежал. Возьмите, пожалуйста, как меня слышно. Какой звук. Да, почти, почти красная шапочка. И пытаюсь найти, есть ли вопросы какие-то, чтобы начать с вопросов. Так, в школе автономии там чистые, сухие вопросов, по-моему, нет, либо я не нашла. Так. Алена, если ты смотришь, не вижу я, напиши, пожалуйста, мне завтра, мы как раз с тобой хотели. По поводу программы я тебе скажу, и, чтобы ты уже понимала, насколько это актуально, насколько это актуально для тебя, будет. Вот. Так, ну если вопросов нет, то, ребят, я бы хотела, почему я такую тему начала? С глаз колдунов. Ну, понятно, конечно же, что она не, не просто тема, не просто она откуда-то взялась. Она как раз взялась из ваших вопросов. Мне очень многие люди, причем с каждым разом, вот, наверное, в день поступают комментарии 5-7 где мне задают вопросы, Светлана, как быть, когда я чувствую, что меня сглазили, Как когда я вижу, что процесс каких-либо действий, не бездействий, действий, которые должны привести к определенному результату, вот я иду, и в последний момент что-нибудь такое раз, и все, вот я чувствую, что меня сглазили. Очень много на сегодняшний день, ну как много? Немного, несколько человек написали, те люди, которые себя называют контактерами, мы тоже о них, наверное, слышали уже, да, вот, тоже начинают писать, как быть, что происходит с нами, что происходит, ну, как пишет что происходит со мной, что происходит с моим телом, и если я все-таки... Решу своим телом пользоваться, распоряжаться в свое удовольствие, то как мне быть, потому что у них там какие-то неверные контракты написаны, записаны. И это действительно имеет место быть. Это, наверное, не в том смысле, когда мы говорим вот это, сглаз. Кто вот Кто-то прошел, тебя сглазили, да? Это, наверное, я вам сейчас расскажу. ребят. все-таки отпишитесь мне, пожалуйста, как, как звук, потому что мне это все-таки важно. Вот, а то я говорю, говорю, а если кто-то не слышит, будет не очень-то хорошо. Далеко. А что далеко? Звук далеко. Звук леко. У меня плоховато тоже пишут. Ну, я вроде зарядила наушники. Не знаю, давайте попробую погромче говорить. Под, а, подвисает. Ребят, буду решать вопрос с интернетом. Попробую попробую завтра его порешать, завтра, послезавтра, то есть на этой неделе я попробую его все-таки решить. Послезавтра не обещаю, потому что послезавтра, по-моему, второе число, мы едем на дольмены, да, ребят, кто помнит, кто, кто с нами в Сочи едем на дольмены и картинку неохота. Блин, вот у меня показывает шкала 4G, может быть у меня что-то в настройках телефона? Возможно. Я, как бы, такой, знаете, пользователь гаджетов, ну, вообще, профан-профанища. Я почему... Привет, Женя. Я почему и покупаю все время одни и те же телефоны, потому что, чтобы мне в них не разбираться, потому что я этого не умею делать. И в мой дом нельзя провести проводной интернет. Да, к сожалению, вот такое вот есть, единственное, что могут провести, это как бы через телефон, но скорость будет 10 мегабайт, 10 мегабайт, не 100, 10, это как хороший, как, как хороший мобильный интернет. Я просто не знаю, насколько он тянет, как бы все оплачивать, все вот это вот подключение, как они называются, вот эти вот роутеры, все, есть смысл или нет. Попробую я завтра сходить в салоны, еще в салоны связи, и там посмотреть, а, как раз, может быть, я куплю какой-то отдельный интернет, еще какую-то дополнительную симку, может быть, у меня что-то на телефоне есть, что нужно подправить. Не могу понять. Ну, вот нету в доме, вот как вот назло, нет в доме проводного интернета, и нет возможности сюда провести. Хотя... Центр города, ну, вот так вот. Ничего поделать с этим не могу. Вот. Поэтому, давайте как-нибудь еще недельку потерпим в таком режиме. Я думаю, все равно, что что-нибудь придумаю. Вот. И как раз кто помогает мне со всеми вот этими вот штучками, с Ютубом, мы совсем, наверное, что-то найдем мы какое-нибудь решение. Вот. не знаю, может быть, кто-то посоветует что-то еще, потому что в этом не разбираюсь. Может быть, у кого-то, может быть, у кого-то какие-то есть навыки, какой-то опыт есть, как, как улучшить этот интернет, что сделать, либо какую сеть взять, либо какой что взять. Если посоветуете, ребят, я буду, правда, очень признательна, потому что, ну, от слова совсем я в этом не разбираюсь. Вот это такой прям вообще вот, поэтому пока вот, видимо, я, правда, очень постараюсь эти вопросы решить, но ну, ну сейчас вот так. Смотрите, как я вижу вот эти вот сглазы и эм, сглаз и вот, как говорят, порция, да, когда человек... Когда человек стоит перед тобой, когда обязательно, если мне человек разрешает посмотреть на него, то есть не, не на него, как на физику, да, а на его ауру, то есть на консультациях, там на каких-то личных встречах, еще чем-то, вот когда при личном как, каким-то каком. В каком-то общении, когда он мне разрешает это видеть, то я, конечно, в это, в это, тогда могу посмотреть. И тогда сразу же видно, у человека, который определенным путем, определенными своими действиями, определенными своими сомнениями в самом себе, он есть на, как такая сфера, купол, я не знаю, как назвать, но в общем мы в таком в таком круге, в обале находимся. Это Наш энергетический сгуст, сгуст это то, что я вижу, может быть, я неправильно вижу. И у некоторых людей он достаточно как бы он практически без изъянов, но полностью без изъянов, я правда, не видела еще ни одного. Вот. И некоторые бывают они как решето, они как будто вот дырявые, вот эти вот, вот эта вот энергетическая сфера, как будто дырявая. И вот эта вот дырявая сфера, вот эти вот дыры, это как раз э, вот то, про что обычный человек говорит с глаз. Это то, когда у тебя есть вот эти вот дыры в твоем энергетическом поле, когда через эти дыры может зайти любая другая энергия, которую ты не всегда можешь отследить. Вот. Как она, можно ли ее залатать? Да, можно. Там нет такого, что там остаются какие-то заплатки, шрамы, еще что-то. Нет, ты энергетически сначала тоненьким пластом идет, потом оно все увеличивается, увеличивается. Тем, как только ты становишься сильнее в этом моменте, оно становится нарастать и туда уже ничего попасть не может. Что это такое? Как это я вижу? То есть мы, каждый человек, растем, воспитываемся в определенных кругах общества, в определенном социуме, с определенными мировоззрениями, мировоззрением. я не можешь посмотреть человека? Не всегда, иногда бывает, что да. По Похоже чуть-чуть, вопрос полностью прочитаю. Вот. И когда у нас идет какое-либо сомнение, то есть, смотрите, вот человек, например, работает, да, например, возьмем обычную какую-нибудь деятельность, бизнес, деятельность, это может быть бизнесмен, у которого там заводы, пароходы, это может быть просто там частный предприниматель, это может быть домохозяйка, которая есть свои дела, свое делание, то есть, у каждого человека есть какое-либо делание, и вот когда мы делаем какое-либо делание, и мы от него в восторге, и мы четко знаем, когда мы четко знаем, что мы делаем, когда мы идем э, в полном, в тотальном к самому себе, у нас это делание, оно просто вот так, оно, оно как корневище, вот оно расширяется, оно утолщается, утолщается оно становится таким вот большим, всеобъемлющим, и это энергетический поток, то есть его не сломи, его... и он настолько, ну, mm... mm... mm... mm... mm... mm... mm, как сказать-то, податлив, а он настолько эластичен, то есть если есть какая-то преграда, она может быть неимоверно сильно, кто-то тебе прям скалу поставит, если вот это вот твоя энергетическая уже вот отрасль того, что ты делаешь, насколько ты вот укоренившийся и устоявшийся, он вот так вот обойдет, он не разрушится, он не ничего, он, он не остановится вот на этой скале, он пойдет эластично, он найдет себя как вода, эта вот энергия она будет как вода, он найдет любой выход, потому что вы четко знаете, что вы делаете, что вы делаете, почему вы это делаете, как вы это делаете. Вы это знаете настолько досконально, что вы все равно придете к тому результату, который есть. Ну, вот смотрите, на примере просто домохозяйки, наши замечательные домохозяйки, да? Как это выглядит? Вот, например, она начала варить борщ. Все, она, она, она этот борщ варит там 7, 7 раз в неделю, там, например, да, не важно сколько. Она знает реакцию. Она знает исход, то есть она его варит для того, чтобы был какой-то был конечный результат, какая-то похвала, какие-то там может быть физическую активность у того, кто это, кто это кушает, она видит там еще что-то, то есть определенный, определенный вот этот вот критерий, по которому она будет потом думать, как она приготовила этот борь, действительно ли она выполнила вот ту задачу. И с каждым разом, как она его готовит, с каждым разом это все укрепляется и укрепляется. Причем это укрепляется так, что если, например, сегодня там, вот, там неделю подряд Бурж говорил, там, мой такой великолепный Бурж, а сегодня он пришел не на тренинг, говорит, я даже Бурж не хочу. На нее это вообще никак не повлияет. Она четко будет знать, что он не настроение, а Бурж у меня точно такой. То есть, вы представляете, насколько она укоренилась в этом? И вот, например, кто-то ставит какой-нибудь набалдажник, да, Это мы просто вот на этом Бурже пример. То есть, это же может быть глобальный бизнес, да? И кто-то ставит вот э, какую-то преграду. Ну, например, я не знаю, там, пока она готовила борщ, например, она готовит борщ с квашенной капустой. А там, приехал кто-то из родственников и съел эту квашеную капусту. Ей ничего не сказала, она не знает. Ну. И она, когда будет варить этот борщ, она точно, она сто процентов найдет решение, что ей сделать, чтобы сварить либо без капусты. Либо с, с сырой капустой, либо она сбегает в магазин и купит квашеную капусту, либо сходит к соседке. Неважно, у нее будет миллион решений, чтобы этот борщ давайте, Она его не оставит в кастрюле на полпути и не пойдет его сливать в унитаз. Она его все равно доделает, потому что она четко знает, к чему она идет, она четко знает, что от нее требуется, что она может. И она, этот борщ, она может сделать и, и, и, и эти вариации миллион. И это касается любой деятельности. То есть, чем больше мы идем в своей деятельности, ну, например, кто-то там начал какой-то бизнес, это, это какой-то бизнес, кто-то начал там а, заниматься спортом, и ему это нравится, и, и ему говорят, ой, ты смотри, за неделю ходишь, а сало так и висит. Если он в себе укоренился, он скажет, как бы, нормально, нормально, подожди, как бы, это мое сало, я знаю, как с ним быть, все и он придумает себе нет другие занятия, он сделает себе другие тренажеры, пойдет на другие там, э, сделать на другую группу мышц, пойдет с другими тренажерами себя еще пробует, там еще что-то. То есть он все равно пойдет тем путем, который приведет его, этого человека к определенному результату. И он будет к нему идти, укрепляя этот энергопоток. Но если он в этом не уверен, вот ему там сказали это, он говорит, ой, наверное, я что-то делаю, наверное, это не мое. У меня и мама была толстая, и бабушка была толстая, и прабабушка была толстая, видимо, это не мое. И этот энергопоток, который у него пошел, он у него пошел, он, ему нужно уже выйти, то есть он у него, чтобы не стух в его вот этой вот, вот в его вот этом куполе, он у него сын и пробился, и вот это вот дра энергетическая. И вот таких вот дыр, вот этой вот неуверенности в нас самих, у нас очень очень много. И когда кто-то, например, говорит, то есть вот это вот, чем больше дыр, тем больше наша неуверенность в себе. Чем больше наша неуверенность в себе, а ведь не, а, не многие люди ведь видят эти дыры. На самом деле очень многие. Вот, но если даже кто-то не видит эти дыры, то это логически понятно, что эти дыры есть. Я правда говорю, что я не видел ни одного человека, у которого Цельная аура, вот это вот, я не знаю, как ее назвать таким словом, цельный этот вот купол, <coughs> и который человек хочет себя подзадеть, он может быть даже не знает про эти дыры, но если кто-то специально хочет, например, говорит вот так-то, так-то, так-то, и он попадает в какую-либо из дыр, потому что он попадает именно а, в тот э, энергетический ресурс, который рвал но ты либо этот энергетический, что, что такое залатывание вот этих вот энергетических дыр? Это когда ты начинаешь, начинаешь себя раскручивать, вот что мы делаем, да? Вот ты вот это не можешь делать, чтобы что? И когда мы начинаем раскручивать, мы, мы, мы находим вот этот вот кончик вот этой вот ниточки, где она оборвалась из-за твоего сомнения. И когда мы его увидим, вот эта вот оборвалась из твоего сомнения, либо мы ее начинаем продолжать, показывая самому себе, что я могу, как бы, ну я могу, что это, это зачем я дал заднюю, или, или дала. Либо мы ее начинаем вновь вытаскивать, либо мы ее начинаем вот эту вот ниточку переводить, переводить в другой, потому что это же энергия, она же у нас здесь циркулирует, она дальше не пошла, но она из нас энергию-то высасывает, продолжает высасывать только она высасывает это, вот эту вот в никуда. И мы тогда думаем, либо мы начинаем эту энергию залатывать, вот эту вот э, энергетическую дыру, либо мы эту энергию, когда мы понимаем, что нам нужно не совсем вот это и не совсем так, да что ж такое ты сегодня мне не даешь эфир-то вести, то мы эту энергию думаем, о, да, мне вот этот спорт, я хочу спортом заниматься, и я готов там. И сало у меня висеть не будет, но я не туда пошел, мне нужно идти на танцы. Вот танцы я хочу, чего раньше не подумал, блин, мне так нравится танцы. И ты эту энергию вау, и все, и ты ее переключаешь, и как только ты ее переключаешь, вот здесь вот уже дыра, она как бы ни к чему, и она потихонечку начинает вытягивать. А ты начинаешь новый энергетический поток усилять в самом себе новый энергетический поток, когда нет вот этой вот дыры, вот этот энергетический поток, который идет из нас, а их много, их миллионы, милли... вы даже не представляете, из нас энергия это не одним лучом. Вот этих лучей идет, миллиарды из нас, вот этих вот прямо лучиков, ниточек, я не знаю, и это кажется, что это просто вот свет, а если вы, как, не знаю, не поближе присмотрились, поближе, наверное, глупо сказать, да, присмотритесь, если вы хотите различать, это прям отдельные ниточки, отдельная энергия, и они вот так вот как раз и распространяются, они как бы уплотняют, чем больше мы уверенности в нас самих, за, каждый наш, за каждые наши дети, у нас вот это вот, вот этот вот наш купол, наш оберег, я не знаю, как его назвать. Он начинает уплотняться, но он уплотняется не за счет того, что мы потом не получаем к себе какую-то энергию от, извне, а он начинает уплотняться как передатчик, как усилитель передатчика, понимаете? То есть, если в нас изначально в дырявый попадает луч, то он распределяется, он не знает, куда попасть, ну, все. А если вот в этот передатчик, он как, как учитель, это как фен включенный, бросить в воду. Мы отсюда энергия идем, отсюда идет энергия. И вот этот вот усилитель энергии, он вот так вот возрастает, возрастает, возрастает. И мы как передатчики получаемся. И мы когда видим, что наша помощь нужна, вот это вот какая-либо энергетическая, кому-либо, неважно кому. Если человек действительно, действительно она ему нужна. А нужна это не когда он говорит, там, ой, ну дайте мне, пожалуйста, там на хлебушек, там еще что-то. А нужна это когда он он идет туда, и ты чувствуешь, что вот это вот, чувствуешь, от каждого человека чувствуешь движение. Если ты чувствуешь, что у него движение уже готово. Он настолько продви, продви, продвинулся до определенной ступени, когда ты чувствуешь, что он, до определенной ступени, когда ты понимаешь, что ты своей энергией его не разрушишь, а наоборот вытащишь, и ему даешь эту энергию. Вот что такое помощь. А когда ты видишь, что там человек, то есть мы своей свою энергию можем разрушить, а когда мы видим, что человек, например, вот ты вот настолько энергетически на, на, ты на определенный, на определенный порядок, на определенную плотность энергетически, и если ты видишь, что там другой человек, он капкается, плю, плюхается, там еще что-то, и ты хочешь ему помочь, бывает такое, что мы свою энергию начинаем разрушать. Это как раз и говорится про то, что м -м, медвежья услуга. Когда ты видишь, <coughs> что он, например, начинает бороться. Там, например, говорит, ой, мне я бы вот хотел пописать, я так хочу писать, я так люблю писать, я так люблю это, ты говоришь, ну как бы, смотри, перед тобой стол бумаги лежит. А он говорит, ой, да, а я так хочу писать, я так люблю писать, я так, мне так нравится писать. Если ты на этом этапе поймешь, что как бы он э, должен э, самостоятельно перейти вот эту я хочу, я могу я... в То тогда когда он скажет, ой, слушай, что я ее не видел действительно, все, я беру, спасибо и ты после этого можешь дать ему руку еще и это будет, вот, ты свою энергию как бы ты через него удваиваешь свою энергию и он начинает расти а если он говорит не, не... листочек, да, передо мной лежит, ой, я так хочу писать, я так люблю писать, и ты ему даешь блокнот и ты его этим блокнотом убиваешь, потому что он не просил тебя блокнот. Он, он тебе просто говорил, я хочу писать, я люблю писать. У него только на этом все за, за, закончилось. И когда ты ему даешь этот блокнот, ты его сразу же уничтожаешь. Он э, сразу же откатывается назад, потому что он, он уже не может даже сам себе сказать, я хочу блокнот. Ой, я хочу писать. Понимаете, ребята, чем я говорю? То есть мы всегда можем помочь только тем людям, которые, если мы видим, что они стремятся, если мы видим, что они хотят, если мы видим, что они понимают, принимают и идут, если мы им даем вот этот толчок, который они там от нас как-то деликатно просят, да, то мы за счет того, что мы им даем этот толчок, мы через них, через них протекает наша энергия, и она выходит, она уже выходит. То есть пошла такая, вышла вот такая вот. И мы еще энергетически, вау, и дальше пошли. И точно так же и он. Когда он принимает у тебя энергию, он принял у тебя энергию, он сразу же идет в расширение. Вот эта штука идет сразу же в расширение, и он сразу же может тебе отдать. Когда он отдает через этот усилитель, через расширение, он уже понимает, что он уже может вот это вот отдать. Если он может вот это отдать, то уже принять он может вот это. Ребят, нагурина сегодня, как обычно, я. Скажите, понятно вообще, что я сегодня наговорила? Понятно, что такое сглаз, понятно, как он появляется, понятно, как это все убирать. То есть мы настолько творцы своей жизни, что мы любой сглаз, любые контракты, все, все что есть, мы можем убрать. Просто я в некоторых моментах, я правда не знаю, как их убирать, но я думаю, что это недолго не, не я не знаю, потому что... У меня есть подруга, и она как раз мне покажет, как, как правильно. То есть я знаю, что это можно убрать, я там механизм некоторых, некоторых убирания контрактов не знаю. И мне вот буквально в ближайшие дни подруга это покажет. И когда я это через себя проживу, я уже допишу другую информацию. Вот. Скажите, ребят, есть вопросы? если кто-то хочет задать, поднимайте ручку, я включу микрофон. Либо пишите. Я все вопросы вижу. Так. Мне просто понятно, вообще все, что я сейчас наговорила, это вообще понятно, потому что тема, тема достаточно новая, которую я сейчас озвучила. Это, да, сейчас, Оксан. Оксана, угу, говори, я тебя включила. Здравствуйте. Да, я хотела сказать, что все понятно. Ага. Мы сами себе делаем сглаз и сами, и сами можем его убрать. Вот, я поняла это так. так Алена пишет, уверена, в себе человека невозможно сглазить, получается. А, на ютубе вопросы, сейчас все гляну на YouTube вопросы, ага. Уверенного в себе человека невозможно сглазить в том аспекте, в котором он верит в себе. Вот смотрите, уверенный человек, чтобы дойти до цельности, это очень большой путь. То есть я, я сейчас уже понимаю, что я тоже не дошла еще до цельности. Я настолько еще начинаю, я еще настолько в себе ковыряюсь, ковыряюсь, ковыряюсь и все время что-то нахожу. И смотрите, вот, например, во многих аспектах меня невозможно сглазить. Но вот я, если честно, еще пока не могу сказать, в каком аспекте меня вообще можно сглазить, потому что у меня как бы вот это вот ровное состояние, но как бы, оно уже давно идет, поэтому... Но, например, один человек там, вот он вот весь хорош, да, но у него есть момент, например, он... У него не совсем хорошее отношение с детьми или с мамой. Это же очень часто бывает. И вот если он здесь чувствует в себе вот эту вот слабинку, то его через этот поток можно продырявить, так скажем, да? Вот. Если он в себе вот эти вот моменты не скроет, не вытащит наружу, почему у тебя такое отношение? Почему у тебя такое восприятие вот этого отношения к самому себе? Поэтому, если у него все проработано, я вот чтобы прям все-все-все было проработано, я таких людей тоже прям, чтобы там, прям все досконально было, я тоже таких особо не, не видела. Вот. Но у меня очень много вокруг меня сейчас людей, которые, которые очень самодостаточные. И я не могу сказать, что вот они прям сглаж... их кто-то сглазили, но энергетические дыры у них есть от самого себя. Чтобы уже кто-то сглазил, уже, наверное, нет, уже не тот э, не тот, не, не тот э, уровень восприятия другого. Уже как бы, скорее всего, он дырку не пройдет. А вот свои еще какие-то таракаты, еще их да, нужно прорабатывать. Еще дырочки есть. А, слышно, не идеально уплывать иногда, да. Плохо слышно погромче. На полную, ребятки, С помощью воздержания можно золотой дыры в ауе. Марфа, Марфа Николаевна Николаевна. Марф, смотрите, с помощью. Я уже не раз говорила, что когда мы отказываемся от еды и от жидкости, либо просто от еды, это наш инструмент, это, это не волшебная пилюля. То есть когда мы убираем жидкость, когда мы убираем еду, либо облегчаем еду, тогда у нас организм работает не на внутрь себя в там что-то, она из себя, доставая из нас паттерны поведения. И когда мы минимизируем еду, тогда мы через доставание из себя очень многие моменты прорабатываем. То есть это только инструмент, это не, не волшебная таблетка. То есть бывают такие случаи, когда человек не ест, и он... Не ест настолько тяжело, потому что там вот тот автоном сказал вот это. У нас же все автономы же жуткие, прямо до безумия. Вот этот автоном сказал вот это, вот этот сказал вот это. И он не ест не потому, что он себя прорабатывает, а он не ест, потому что он, он стремится на... намотать определенные часы вы ими потом похвастаться. Там вообще никакого раскрытия нет. Он обнуляется и по физике, и по психике. Потому что мне сейчас пишут люди, которые просто вообще, вот я слушал того-то, я слушал того-то, я делал вот это. То есть у меня вплоть до того, что мне э, человек, который практически уже... Ребят, с ним дорого. Вот. Мне человек писал, практически, который уже его чуть ли не в дурку по, по, родственники уже начали говорить ему: все, все, все, давай, давай, давай. Что он делал? Он для того, чтобы намотать эти сухие часы, наслушавшись автономов, великолепные могут быть автономы, но они рассказывают свой опыт, опыт. Мы будем примерять это все на себя. Вот. И он, чтобы ему было, у него была очень большая слабость, и кто-то там сказал в эфире, что чтобы этой слабости не было, нужно через физику прорабатывать. Он начал бегать. У него э, не, не запу... ничего не запустилось, потому что внутри шла проработка. А чем я говорю, сильная проработка, то нужно довериться своему организму. Вот. И он начал бегать через не могу и через не хочу, и у него повело позвоночник. У него повело каркас, повело позвоночник. Он говорит, я бегал до последнего, я думал, что я вообще даже не смогу. Но вот я вот последний раз вот на каких-то там сутках сухих, я пробежал 3 километра. Я уже до дома, я уже доползал. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну как, ну чтобы допустить автономный реактор, который находится у нас в животе. Я говорю, ну вообще, я просто... Просто космонавты, летчики у нас все, летчики и разработчики. У всех какие-то реакторы стоят, у всех еще что-то. -то... То есть вот наслушались, а вот это вот между строк читать-то не научились. И это приходит, приводит к таким убительным результатам, что не надо, ребят. Вот. Отрегулировать. Пусть... Разве только через внешние проявления можно запустить энергию? Или чисто на энергии можно отрегулировать? Через внешнее проявление запу... Почему через внешние? Через внешние, через внутренние? Только через внешние. Мы же есть и внутри, и снаружи. Если мы не будем разъединять, вот это вот у нас очень многие любители ДМИ. Да? не есть тело. То есть я отдельно, тело отдельно, мысли отдельно, ум отдельно, душа отдельно, дух отдельно, и все вот такие вот разъединились, в шифонере по полочкам себя разложили, и а ты-то где? И потом говорит, а что мне делать? Ну как бы ты вообще весь в единение-то приди, приди в себя в единого, в цельного. И после цельного доставай себя тоже тебе, вот тебе это мешает, чтобы что? То есть ты не делаешь определенные вещи, чтобы что? Ты же их не делаешь по определенным причинам. Я не делаю какие-то вещи по определенным причинам, потому что начинаю прорабатывать. Почему я это не делаю? Почему я это? Почему я то? У нас же очень многие еще, смотрите, вы, наверное, не раз уже слышали, что у нас, значит, что ты тут крутишься, ты мне мешаешь. Иди в душевую. Хорошо. Я забыла, про что, про что начала говорить. Я забыла, про что начала говорить. Проединение, разъединение. А, вы смотрите, вот про что хотела как раз сказать. У нас же сейчас очень много сейчас идет речей, но сейчас как-то поменьше стало. Но, Может быть, я не залажу в интернет, может быть, еще как-то. Но вот одно время прямо у нас такой пик был, да, что все нужно делать без денег, все нужно делать там на каком-то энтузиазме, все нужно делать так-то, так-то. Но смотри, все люди, которые на сегодняшний день говорят, что «Мне деньги не нужны, я готов без денег, я готов без всего». Посмотрите, насколько они злые по отношению к тому, у кого есть деньги. Это о чем говорить? Вот, например, если кто-то любит соленое, и вы видите, вот вы пришли с подругой, там с другом, неважно, в кафе, и вот вы садитесь чай пить с сахаром, а он чай садится пить без сахара. Вы же на него не накидываетесь, почему ты пьешь чай без сахара, там же глюкоза, это нужно для работы мозга, ти, -ти, -ти, -ти, -ти. И он на вас не накидывается? Да что, это же вообще, это же так вредно, сахар это белая смерть, вы же не накидываетесь друг на друга, потому что вы в этом вопросе абсолютно самодостаточны. Вы для себя убедились, что мне вкусно с сахаром, мне так, э, мне вкусно, я кайфую от этого. И вам не нужно, чтобы кто-то вас одобрил, либо сказал что-то, либо еще что-то. Это ваше убеждение. Точно так же, как и вашего собеседника. Он говорит, а я люблю без сахара, я, я так чувствую вкус чая, я его, его по-другому -по воспринимаю, мне так кайфово. И он тоже у вас не спрашивает об этом, потому что вы оп, состояли, состоялись в этом вопросе. Но если человек, который там какое-то время живет без денег, и начинает хаять, и того человека, который живет с деньгами, Что это о чем говорит. Ему хочется этих денег жутко, но он не может их взять, потому что он изначально внутренне беден. Внутри него дыра, пустота, бедность. Именно поэтому он так негативно реагирует, реагирует на каждую копейку, потраченную кем-либо другим. И вот этого момента, это же самое простое, об этом почему-то никто не говорит. И все начинают там, причем они к тянутся, то есть такие же, вот такие же, как он, говорит, да-да-да, вот это нужно делать без, без оплаты, вот это вот нужно вот нужно босиком, босиком ходить, по, по стеклам, по асфальту, по, по харчкам, по смачкам, но это природа, это природа, не нужны мне никакие тандыры не нужны мне никакие деньги, а сам думаю, домой приходит, думает, боже мой, как я уже хочу нормально, удобный обувь, чтобы нормально пройтись, не ходить по этим вот, я не знаю, по этим стеклам, грязному асфальту. Но немножко-то тоже вот есть же какая-то грань, когда мы идем вот это вот на разбалансировке самом себе, мы внутри ничего для себя не построим, ты никогда не выйдешь на уровень осознания, потому что ты сам себе признаться не можешь. А сознание — это то, что ты а свое со, сознание пробудилось. Сознание — это ты. Когда ты начинаешь врать самому себе, уговаривая себя, что тебе это не надо, то это же получается да это разбалансировка. Ты реши то изначально уже. Ты здесь что то. Ты здесь решил А такой вообще, я не знаю о каком такое, такой душевности духовности ты вообще говоришь, если у тебя не проработаны все грани самого себя. Мы сейчас, ребят, живем в материальном мире, и я вам об этом уже говорила много-много раз. Если мы, нам вот этот аватар дам да, для того, чтобы мы ощутили все прелести этого материального мира, если мы не берем что-либо из материального мира, то у нас аватар начинает отсыхать, то есть он понимает, что все мной пользоваться э, не будут в полной мере, значит, я могу, э, могу существовать на столько-то процентов, и он начинает угасать, потому что им не пользуются на сто процентов. Это же все связано. В Внешнем смысле там рисовать, музицировать. Я, если честно, не поняла вопрос. Разве только через внешнее проявление можно упустить энергию или чисто на энергию можно? Мы пытаемся писать, рисовать, мифицировать. Да почему писать? У вас, Ребят, смотрите, я вот сейчас, у нас еще есть клуб вечных, да? И там мы вообще говорим про другие вещи. И вот эта вот энергия в нас, это же вообще не прописать, рисовать там или еще что-то. У нас, я уже, наверное, говорила вам, у нас такой потенциал в нашей клетке, он такой глобальный. Он такой всеобъемлющий, и он такой глубокий, что его, во-первых, мне на, на язык, которым мы говорим, это достаточно сложно перевести, это первый момент. А второй момент, это не для общего эфира. Но на ретрите, я сейчас ребятам попробую, мы с ребятами, как раз после ретрита мы вам скажем, они запишу попробую с ними заглянуть в клетку, попробуем раскрыть эту клетку. То есть у нас каждая клетка – это целый космос. И мы попробуем на раскрытие, чтобы они хотя бы почувствовали, что внутри хотя бы одной клеточки прочувствовать самого себя, а, тут, а там у нас миллиард. Вот то, что мы называем Вселенной, это вот столько от того, что мы есть на самом деле, что, что в нас есть. Представляете, это сколько всего? Это, конечно, не, порис... не прорисовать, то есть, конечно, когда мы говорим, ой, у меня там открылся потенциал, я начала там рисовать, писать, музицировать, это в тебе уже есть изначально, что ты этим не пользовалась, это, ну, это уже твое, ты этим не пользовалась, ты... тебе не... не показали, как этим пользоваться, ты к этому пришла только вот сейчас там, какому-то возрасту, а это изначально есть все в тебе. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами не только вот так вот расширялись и открывались. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами научились себя настолько реализовать и раскрывать свой потенциал, чтобы мы своих детей изначально уже не включили с рождения, а вскрывали. Потому что это и есть космос. Если мы научимся своих детей... Сразу же раскрывать, когда они еще, когда вот этот мажичок, то почему у нас раскрыт -то? У нас каждая клетка на раскрытии. Если мы научимся этим пользоваться, если мы правильно через внутреннее, это говорить не надо с вами, если мы через внутреннее поможем нашему ребенку раскрыться, чтобы эта энергия потекла, а не закрыться, то это будет, знаете, какой космос? Именно про это я и веду, именно про это я и говорю, уже даже не про себя, я, конечно, раскрываю, но мне хочется там, чтобы мои дети и мои внуки, чтобы мои внуки уже, они чтобы уже шли изначально в другом потоке, в другом энергопотоке, потому что у нас не только мозжечок открыт, у нас открыто, когда ребенок окружает, каждая клеточка, ну, если хотите, в каждой клеточке есть этот мозжечок открытый, но мы его закрываем точно так же, как и мозжечок, но это уже другая тема, это уже более такая глубокая, вот. Ребят, есть какие-то вопросы -то еще? Если есть, задавайте, пишите, и можно голосом сказать. И, видимо, про детей нужно будет еще потом, еще потом, видимо, эфир сделать, да? Ну, посмотрим, посмотрю, а как по отзывам будет. Вот, потому что мы себя губим, губим, губим, постоянно губим, постоянно губим вот этим вот враньем перед самим собой. И чем больше я этого понимаю, тем.. Больше мне хочется вот это вот раскрывать, рассказать, я просто не успеваю, не успеваю постоянно вести эфиры, не успеваю просто начинать то туда, то сюда, то есть жить-то тоже хочется, и вам хочется дать. Короче, ребят, приезжайте на дольмены 2 числа, пишите в личку, приезжайте на ретрит, ретрит э, будем раскрываться там по полной, приходите, ребят, на марафоны, разные марафоны есть, приходите на консультации. Заходите в закрытые клубы, потому что там тоже разная информация есть. То есть она, не, как правило, не повторяется. Я пытаюсь там и там дать какую-то разную информацию. И вот насколько я могу, я просто не могу вот только в одном чате что-то одно давать. Поэтому насколько меня сейчас хватает раскрывать вот эти вот все, все раскрывашки мои, да, которые мне открываются, я с огромным удовольствием их, им, их вам передаю. Просто не все я могу передать через, например, там, через видео, да, поэтому я делаю ретриты. Вот. То, что меня там просят сейчас, ребята, ежемесячные ретриты. Не знаю, насколько это получится, потому что сейчас в отеле выставляют очень дорогие цены, я не могу по таким ценам а, выставить эти ретриты, потому что, ну, как бы это очень дорого, вот какие отели цены выставляют. Возможно, это будет, посмотрим, может быть, это будет в начале августа следующий, а может быть, только уже будет в сентябре или в октябре информацию промежуточная информация она вылетит то есть это все время же все время же раскрывается вот это вот и мне я бы с удовольствием эти ретриты делаю каждый месяц потому что столько информации сколько есть она должна отдаваться пошагово я не успеваю ее выдавать и получается вот эти вот выпадалки когда тоже не очень хорошо, а когда я уже вот на этом вот процессе, то вот этот процесс мне сложно уже давать, потому что, мне кажется, уже не актуальны, а вот этот вы не совсем поймете, потому что вот здесь вот не были. Понимаете, сколько всего, поэтому, конечно, мне хочется максимально с вами. Света, привет, ты в Сочи переехала, круто, где как про дольмены? Дальмены, а дальмены ну, вообще, вроде бы занялась ими, Организационными вопросами Настя, Настя Свиридова, наверное, знаете, Настя Импульс. Если не знаете, то напишите в личку, я вам просто перекину. Это будет 2 числа. Сейчас я вам скажу. 2 числа. Я еще сама же ведь не до конца, но так, вот. Второго числа на Дольменах мы где-то часов в 12 там будем встречаться, потому что мы тоже поедем на электричке. Вот, там от нас часов в 10 электричка идет. А! Вот, поэтому где-то в 12 часов на Волконский Дольмен поедем. Это станция электрички Волконка, так и называется. Вот, поэтому там пообщаемся, посмотрим. Вот, вот у меня сейчас... Я сейчас хочу проехаться по Дольменам, потому что я очень хорошо раскрываются клетки, они прям просто раскупориваются на дольменах, вы даже не представляете, как, просто такой идет разбор мощнейший. И я хочу еще эту энергию, потому что хочется мне. Так, ребят, про дольмены сказала, попробую сегодня. Так, я вот что-то ветер, дождик, что ли, сейчас будет. Вот, вроде, вроде все. Вроде все сказала на этот эфир. Ну, не все сказала. Я, мне кажется, если меня не затыкать, я могу вообще сутки на пролет говорить, говорить, говорить, говорить. Вот, поэтому, ребят, присоединяйтесь, вот у кого есть. Какое желание, у кого есть какая возможность, потому что возможности сейчас стараются делать разные. У нас есть от абсолютно безоплатной информации до платной разного уровня. Поэтому вот кто как хочет, поэтому для всех есть информация, ребят, я вот максимально, что могу, вам с огромным удовольствием даю. Всех обнимаю крепко-крепко, жду послезавтра на дольменах, жду на ретрите, жду на марафонах, вообще просто вас жду всегда, и очень рада, что вы со мной. Все, пока.